переполненный автобус заходит панк. Весь такой на пантах, ракес на голове, джинсы рваные, а в джинсах на дырках перья цветные напихано. Садится на освободившееся место в автобусе, а напротив детей сидит, смотрит на него, минут двадцать, глаз не отрывая, Надоело панку и говорит деду, что дед, прикид, что мне нравится, или сам в детстве не чудил. Дед, да чудил, чудил. Служил я на флоте. Прибыли мы в Индонезию. Вышли на берег, и я там жахнул попугая. Вот смотрю на тебя. Может, ты мой сын? Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.